Доброго времени, суток С вами Виталий Волкив на канале лесный Димник. Сейчас мы находимся в лесу. Я проведу вам экскурсию, что здесь, да, как ранее э, был видос. Я, кстати, нахожусь в селе. Вот, забыл сказать. Э -э -э отличается в Житомской области, но не суть. Ранее был видос, называется «Открытие шашлычного сезона». Вот. И там я в показал, там как шашлыки готовятся, немного показал, что собой представляет село, там лес, озеро, так дальше. И показывал еще сад. Сейчас я вам хочу показать немного, что лес представляет. Мы уже зашли, конечно, в жопу полную но все же здесь как вы видите вот э, на данный момент ничего нету то есть э, видите вот уже почти все повырублено вот здесь такой пустырь грубо говоря пеньковку целая куча и что я хотел сказать здесь очень хорошо ловит и нет чтобы вы понимали э, сейчас остану. вот видите 3g получается и сеть хорошая то есть это значит, что можно залезть в лес и можно спокойно сидеть в инете. То есть в вайбере, там в инстаграме хорошо лурузит, там видео скачивать, просто трендеть – Это все запросто. Вот, потому что э, есть, по, есть несколько причин, почему не ловит интернет в селе, именно в комнате. Первая причина, это потому что здесь вот такой вот лес он, естественно, все улучшит. Если зайти в лес, то неподалеку, в той стороне есть центр. То есть получается, чтобы... Ну, ты приходишь в лес, заходишь где-то в, в середину леса, грубо говоря. Он сам по себе небольшой. Вот. Ты заходишь в лес, и там можно спокойно словить интернет, найти где-то место, например, лазейку такую, как здесь. Сесть спокойно на пеньки и сидеть. Сейчас погода очень хорошая. Три дня подряд были морозы, потому что очень холодно было. Но, так как сегодня погода, это классно, это шикарно. То есть, в такую погоду, как сейчас, достаточно жарко, но в лесу очень много деревьев, очень много теней, как вы видите, и получается из-за этого ну, немного прохладно, то есть нету такой жары, духоты, как в самом, как будто, ну, как выйти, э, так сказать на территорию от села. Там уже будет задуха, там уже будет очень жарко, потому что там э, нету ближе таких деревьев, которые перекрывают это все. Но э, вторая причина, почему же нету в комнате инета. Потому что, э, когда строилось, э, строилось село, а я вам скажу, что оно очень давно строилось, это примерно 60 лет назад, плюс-минус. И получается, что э, на тот момент не было ни интернета, ничего, на тот момент были домашние, домашние телефоны, док-станции. Вот, кстати, лес классный, вот пустырь, можете там, э, тут куча мусора, но там можно прикольно выйти на пустырь. Так, э, теперь, э, никто не продумывал ничего, потому что на тот момент не было своевременного интернета, и, ну... Просто-напросто, ну, поставили, я бы, так сказать, домашний телефон тянул. Вот. Все, это самое главное, это главная цель была. Э, второе. Э, строилось очень давно, и строилось оно, получается, в яме. Э, то есть, если заезжаешь в село, э, вот так вот дорога идет, резкий спуск идет вниз, вот так вот, и вверх. И потом туда прямо. И опять едешь, поворотик. и опять вниз в яму въезжаешь. И уже тогда выезжаешь, так сказать, в поселок. Он неподалек от центра, но чтобы словить интернет нужно, первое, либо вылезти на э, вылезти в лес, как я делаю. Второе, это э, пойти в сад, э, сад, он получается над большим наклоном идет, вот такие вот примерно, чтобы карабка это нужно быть альпинистом, ну либо же просто иметь, э, так сказать, хорошее дыхание. Ну, получается, хата сползает. Там та же, тоже хата такая, еще раз повторюсь, 60 лет. Там, ну, что там, глиняная, обычная хата. Вот. Немножко уже позже там уже облепили плитой, поставили. Ну, так сказать, рамки нижние поставили. Получается, вот здесь стена идет, и мы немножко вот так вот плиты поставили. Может, ну, так сказать, опору, чтобы было. Вот. Но не суть. Суть в том, что чтобы добраться в этот сад туда тоже сейчас на данный момент уже очень геморот добраться потому что все заросло заросло примерно вот так вот то есть грубо говоря вот именно видите вот так вот примерно вот так вот, ну, вот примерно вот так вот оно идет и вверх вверх вверх и получается что тебя тебе подняться тебе нужно получается через вот это все получается вот это все занимать вот это все расх пригинаться ну короче как спецназовец идешь как амоновец такой э, блин ёпта, э, ёпта. вот так вот вот так. Вот, и вот так, куда вот, вот так, куда вот, вот так, вот и ну и, короче суть в том, чтобы тебе забраться там очень геморно, очень сильно геморно и ну туда очень тяжело, но когда добираешься туда, там есть участок тоже заросший, но там менее заросший, то есть там получается вокруг все заросший, а по центру менее заросший. Ну и из-за этого получается, что все заросший вот и из-за этого получается там есть точка доступа, но туда очень геморно. И что же я хотел сказать, Второе, вторая причина, наконец-то дошли, это сама гора. То есть нас окружает, первое, это вот этот лес. Вторая, это там будет гора. Когда-то когда, ну, когда сад вы видели, когда я подымался. Я надеюсь, если кто не видел, можете посмотреть. Можете посмотреть, у меня будет подсказочка. Вот, можете посмотреть, перейти, посмотреть там сад и так дальше. Сможете посмотреть, как оно, что из себя представляет. Но ну, суть я скажу так, что получается, гора получается, с этой стороны гора идет, а с этой стороны идет, получается, лес. И чтобы, получается, вот здесь дорога идет туда, например, возьмем она так щех, поехала туда и получается вот так вот идет гора сюда, сюда немножечко горы, и здесь чуть-чуть чуть-чуть вперед, и получается вот здесь лес идет вот. и суть тома, чтобы словить интернет оно это все глушит глушит, потому что мы, во-первых, в яме во-вторых чтобы словить, это либо же подниматься на гору либо же ты в лес потому что в лесу подалек центр то есть там менее гора меньше гора и из-за этого сеть будет ловить лучше вот это все что я хотел сказать по поводу э, интернета вот. итак второе что я хотел сказать но ну, я хотел сказать по поводу леса вы смотрите вот здесь такая прикольная э, такой прикольный лес прикольная природа вот здесь, как вы видите, озеро идет, речка. Сейчас, на данный момент, я немножко приспустила дамба. Ну, не знаю почему, честно говоря, я не уникал в это. Но, вот, кстати, видите, паутина, не знаю, будет вам видно, наверное, уже не видно. Вот, не, не видно. Ну, короче, мне надо немного пригоняться, потому что я вечно по эти паутины попадаю, попадаю вот. И вечно мне что-то, короче, за, за, за, за, заплетываюсь. Не, не так. Грубо говоря, думал, что ветка падает стрёмно немножко. Вот, шумит. Но суть в том, что вы смотрите, почему я обсыраюсь. Во-первых, потому что, вот видите, как наклонены деревья. Любой, ну, то есть немного сильного ветра, это кора не выдержит. Так, всю гепзи будет. И вот, чтобы вы понимали. Я здесь, например, прохожу, ветер подул. Он вот так вот шатается, как дурной, чуть ли не на меня. Вот, и из-за этого стремно. Потому что там на выходе тоже есть одно дерево, оно уже на, тоже уже достаточно старое. И он, получается, когда ветер дует, он начинает скрипеть, потому что уже кора ну, более менее не выдерживает. Оно немножко нагнуто. С немного под углом. Ну и он, получается, ветер дунул, Так. Так, ну, грубо говоря, как, как объяснить. Двери закрывайте, например, скрипить дверь. Деревянная, грубо говоря ну вот так вот примерно оно и дерево скрипит поэтому тоже как-то стрёмно проходить потому что ветер хороший, оно так, так в одну сторону так... в скреп пошел, в другую сторону так, скреп пошел ну и за этого стрёмно там ходить вот. сейчас я конечно же очень далеко добрался почему далеко добрался, потому что я пошел на и а я получается иду в соседнее село здесь неподалеку есть соседнее село чтобы вы понимали. Не, ну как, туда дойти нереально через лес, но, возможно, реально, возможно, нереально, не знаю, не скажу. Но суть в том, что я иду немножко так, прямо, прямо, прямо. Я немножко с пути срезал, потому что если, если не показывал ход, там, получается, есть несколько путей. Первый путь, это если идти до, грубо говоря, до центра, ты немножко выходишь, там на горбик выходишь, ну, и там, грубо говоря, идет кладбище, церковь, вот. Короче, другая дорога, вы идете прямо, немножко вверх будет дорога, еще прямо, и будет выход, грубо говоря, на это все дело. Что же еще больше сказать? Сама по себе я нахожусь здесь во время карантина, да, я как... Как сказать, законопослушный человек. Я не выхожу из дома с квартиры из Киева. Я поехал, э, посидел, грубо говоря, две недели плюс минус. Понятное дело, с работы все накрылось, все, все полностью накрылось, все позакрывалось. Немножко обидно, но грубо говоря, протянем, продержимся. Чернобыль пережили, переживем эту херню. Вот, так что ничего страшного, не надо унывать, все будет хорошо. Главное соблюдать правила. Э, которые нам говорят по телевизору. И самое главное, не паниковать, потому что паника это самое страшное, что может быть, это страшнее вируса. Панику много раздувают, из-за паники разбирают еду, а я, так как я работал в торговой промышленности, особенно в магазинах продуктовых, я скажу вам так, что чем больше вы паникуете, чем больше вы покупаете, тем больше вы гребете, растет, грубо говоря, спрос. То есть спрос растет, люди, поднимают, люди разребают, потому что дешево, потому что они ну, боятся, потому что они хочу запастись, потому что они не знают, что дальше делать. Это все растет. И дальше в будущем, получается, растет все. Из-за этого... О, тихо. Сейчас, секундочку, извините. Перебью немножечко, потому что здесь я вышел к воде. Вот здесь куча всего. Я вот камыши вылез. То есть, грубо говоря, я очень далеко вылез. Здесь должна была быть вода. Еще раз повторюсь, она спустилась. Вот, смотрите. Вот эта вода, про которую я вам говорил. Вот, смотрите, куда я вышел. Это, грубо говоря, мы уже где-то на середине села. То есть мы пришли, э, грубо говоря, дамбу. Вот, смотрите. Оба. Смотри, как хорошо, как, как хорошо, как тихо. Вот, это, кстати, село наше. Вот, как я говорил, гора, видите? И чтобы, получается, словить интернет, надо либо же сюда идти прямо, либо же сюда идти в лес, либо же идти, ну, грубо говоря, в ту сторону. Вот, видите, там поселки. И там, получается, тоже очень хорошо ловит интернет, потому что там нету никаких вот этих гор этого всего, там э, лучшее. Если бы была бы у меня экшен камера ой, экшен камера извиняюсь, если бы у меня был бы э, чехол, я забыл его взять, честно говоря, я не, даже не думал снимать, это все произвольно, вот, это все спонтанно, э, потому что мне очень скучно, мне нечего заниматься, у меня более-менее заработал видеоредактор, и я, конечно, в шоке, что он запустился, раньше он вообще не запускался в Киеве, сидел э, в интернете, так он вообще еле-еле грузил. Но сейчас без интернета вот, очень хорошо, быстро, шу шустренько все работает. И у меня есть догадки, что скорее всего браузер может э нагружать, э грубо говоря, ноут. Ноут у меня очень старый. Э ему уже, не знаю, когда, еще когда в колледже э жил, когда еще в колледже учился, извиняюсь. Когда еще в колледже учился, я э покупил себе ноут. Первый, второй, грубо говоря, курс. Вот. Здесь камыши это все так вот на ну кто-то бег не видел кто или то белка или то стрелка хрен поймешь что-то пробегло, пробежала но я не успела посмотреть я типа заметил но здесь кстати бывают белки я их ловил было такое дело Сейчас, Тихо. слышите, что-то шарутит. вот. Сейчас кого-то словим. Мне кажется, что это белка вот. Я не успею его словить. Она уже побегла, куда-то побежала Блин Ёпарасате Видите, я зацепился за эту ветку Блин, сейчас Они очень, получается, хорошо слышат его, вот. Поэтому нужно очень тихонько Подойти, обойти как-то на видимое Где-то, где-то вот здесь она. Вот, вот видите, видите, бежит, бежит, бежит, бежит, вот Вот, вот, вот Вот, вот, вот, вот, вот видите Рыженькая такая. Смотрите. Прямо, прямо за меня. Смотрите. Вот белочка. Смотрите, вот она. Красота какая. Класс. Смотрите. Вот, побежала. Класс. Вот, я же говорил. Вот, видите? О, сейчас шикарно было видно. Сейчас. Она будет лезть? Нет, не будет она побежала. Вот. То, что я ей говорил, что здесь в лесу очень есть белки, это очень классно. Честно говоря, никогда, ну, типа вблизи такой не видел белку, очень редко попадалась. Но она такая красивая, грубо говоря, рыженькая, такая классно. Вот. И забыл уже на чем остановился, грубо говоря. Ой, блин. Ну, короче, не важно. Сейчас я вам покажу грубо говоря природу. Как я говорил, интернет меня очень хорошо ловит. Вот видите, 3G. Сегодня снимают 23 апреля, это все дело. Вот это уже примерно месяц изоляции. Бешеная изоляция, из-за которого у меня уже мозги вылетают. И я уже не знаю, что, чем заняться. Вот еще пташечка, вот видите, классная. К сожалению, у меня нету такого, чтобы я смог увеличить... На такой экшен камере у меня это не предназначено. Я, конечно же, попытаюсь это все, еще раз повторюсь, увеличить вручную уже в монтаже. Но, возможно, может испортиться картинка. Это я не отрицаю. Поэтому заранее извиняюсь. Ну, что ж, поделать. Если хотите посмотреть красоту, то придется немножечко потерпеть. Вот. Потому что я уже давно этим не занимался больше года. Вот, слышите? Я про это имел в виду. Смотрите, как шатается, видите? Не знаю, туда втыкаю или не туда. Честно время нету сраного экрана, вот. Я надеюсь, вы услышали. Я постараюсь это все дело обработать, возможно, возможно нет. Я уже не знаю. Не обещаю ничего, потому что с этим моутом же ничего не могу обещать. Так вот, э -э, из этой изоляции месяц я уже схожу с ума, потому что э -э, делать, понятное дело, нечего. Начинаю уже музыку, так сказать, писать. Уже начинаю что-нибудь делать, э -э, потому что уже, само, так сказать, саморазвиваться. Вот, здесь дерево упавшее, вот. сосна, скорее всего. Им было бы классно на дрова но это наверное не знаю возможно какие-то блин не как они называются юперные баба контрабандисты короче незаконные грубо говоря обрубка лесов мне так кажется либо бы обычно дров... мощные лесники режут и это все дело выблочен это понятное дело вот. что вот так вот Ладно, будем уже тудить в другую сторону Потому что так можно вечно До вечера Сейчас, через пару минут я врублюсь И будем идти назад к выходу И перейдем уже на другую тропу Это то, что я и хотел показать что Как выйти, грубо говоря Где я обычно сижу, ловлю, ловлю интернет Но обычно я уже и сюда могу Потому что здесь хорошо ловят Но есть была раньше еще одна точка На которой я, так сказать, выживал я его сейчас вам покажу, поэтому оставайтесь со мной. Итак, друзья, мы идем назад, вот немножечко прогулялись, вот, сейчас пройдемся. Так, у нас два выхода. Мы туда и шли. Ах, блин, задача. Мы здесь выходили все. Короче, грубо говоря, идем сюда. Неважно. Что это дорожка, это идет идет назад. Все. Они оба идут, идут, грубо говоря, параллельно. Вот видите, тоже стрём приходить. Ветер то дует, а оно то, блин, наклонено. Стрель. какая.